Затану На дюнах, в ремети вский паркас, И у вас в корейских скалах, на общественных натягах, Если только заходите, Будет личный подавас На недельку, на второе, Я уеду, на второе, И у вас корейских скал.